Сегодня уже 17 апреля. Как бы мотоцикл отдал Марку делать его на сбор. Вот. Ушло у него почти три недели. С конца марта до сегодняшнего дня. Говорит, что он его завел. Врет! Я бы даже сказал, пиздит. Ну а как завел, не знаю. Надеюсь, что он его собрал, он работает нормально уже следующий день того что я говорил то что заеду за мотоциклом и то какой мотоцикл не собранный а, я не стал снимать те моменты когда забирал его грузил на машину туда сюда короче там тело движения такие были то что но ну, не до съемок был такой вердикт по мотоциклу грубо говоря накинуты только колеса задний маятник траверсы перья двигатель все остальное ничего не сделал корбы не собраны вообще да хуя, да я хуя колхоза то есть болты не родные некоторые стоят ржавые какие-то черные из масла все например где выжимка вернее сцепление куда вставляется тросик спидометр там вообще болт какой-то пойми и целый бутерброд шайб на ну, это... Конечно, корбы сейчас собрать это такая геморройная тема. Нашли корбы от тоже V-образника, но блядь, нет, мне меня что-то как-то дается знать, что они куда идут. Рама не, не заварена, хотя я его просил, чтобы он заварил. В итоге, чем я могу Вердик сказать? Он постоянно завтраками кормил. Итог, ребят, к нему блядь, я вам не советую ходить, потому что они нихуя ничего не сделали. В ровном счете... А, ну да, глушитель он еще прикрутил. Все, гл... не советую. Сервис кота на платную. Опять, кстати, я пришел сюда, где и начал снимать, кстати. Самоизоляция. Типа... Нахожусь теперь в сервисе. Сам чиню. Такие вот. Кавасака, тут Ямаха какая-то. Ну и, соответственно, мой старичок. Тихонько собираю. Что соберу? Надеюсь, что он поедет вообще. Очередной четвертый, наверное, день, как я уже собираю этот мотоцикл. Итак, что из него собрано? Практически ничего. <плодисменты> Сейчас собираю, в общем, траверсу, залил туда масло, заменил сальники, все дела. В общем, вилка течь не должна, по крайней мере. Будет поменять тормозуху потому что там она вот такая хрен пойми какая как будто туда красители бахнули сзади нашлось все-таки нашелся этот сраный болт тут еще даже что-то не получается придется нам снимать заднее колесо тут что-то не прикручено марк нихуя ничего не прикрутил в общем как всегда заодно проверим ключ как он будет подходить ключ который сделал мне один человек из, из вк Типа говорит, что это оригинальный. Я в это не верю. Ну и заодно проверим, как он будет подходить. Будет ли он подходить или нет. Реально. Мне кажется, что он ни хрена не подходит. Мы, в общем будем смотреть. А, лапку я переделал. Так как лапка была внизу. Потому что первое и невозможно было поймать. Шланги. Всю вот эту шляпу собрать. Машинку, не машинку. туда сюда Залить тормозуху. Если у вас закусывают, кстати, суппорта, вы не можете их сдвинуть вообще с мертвой точки, то вам придется ее перебирать. Вот. Перебираете, оттуда вы вытаскиваете манжеты. Там есть резинки специфические, их аккуратно вытаскиваете главное дело не порезать. Прочищаете, там есть окисление, все аккуратненько сочищаете, все это протираете, промываете в бензине, не в бензине, в чем угодно, чтобы все очистить. Суппорта нормальные, чистые и можно уже будет просто собрать их вместе воедино. Теперь собрать сейчас. Сейчас соберу суппорта. Вот четыре болта ставятся, затянутся и все, и можно будет уже ставить на перо руля. Так что сейчас в одно мгновение ока это все соберется. Оп, все собрано. Поставил суппорт, заложил колодки. В общем, теперь не закусывает ничего, все нормально. Дальше перебираются мои корбы. Корбы переберем. Надеюсь, он будет заводиться. Тут от 800-ки выфера корбы тоже. Вроде бы с виду схожи, но они шире намного. Есть еще корбы от 400 сотки но они уже другие, то есть тоже 400 -ка. Здесь вот только мой э, вкус кузове 30 400-кубовый. Да, мне еще тут надо будет делать, но ну, заваривать вот такой трещин, блядь. гусировка не показывает, но я покажу фотки. Внутри вроде бы ничего, все хорошо, вот только снаружи здесь. Я не знаю, в, каких, в каком случае это произошло. Но ну, в общем произошло то, что не зашло. Ремонт мотоцикла почти подходит к концу. Что я сделал уже на данный момент у меня имеется. Я собрал карбюраторы, установил их на мотоцикл. Сейчас ставлю воздухан, э, слайдер под цепь. далее там колесо затянуть, сцепление сделать, залить тормозную жидкость, прокачать тормоза передние, ставить крыло, поставить фары, поставить обтекатель, как-то надо будет тросик обратки сделать нормально, потому что его не хватает по идее. Это установить радиатор, залить антифриз, в принципе то все и можно уже запускать. В принципе, моток уже полностью собранный. Приступаю. Сейчас установлю воздухан и буду заводить. Ну что, первый запуск установил шприц. Сейчас залью туда бензин, установлю аккумулятор и буду заводить. Работает, только все что-то дымит, бля. А так, обгорает, наверное, что-то масло или что. Круто, круто, круто, круто, круто! Короче, друзья, такой пи***ц произошел. Придется опять корбы снимать. Из-за того, что там, походу, манифолды просто мертвые. Везде сосет воздух. Он набирает обороты дикие, просто под 5-7 тысяч оборотов. И холостого хода так и такового нету Из-за того, что, возможно, камера какая-то переливает, какая-то не доливает Они запали просто, эти возвращаются Вот, сейчас покажу, если вообще видно Вот он вернулся, этот тоже возвращается, а эти не возвращаются Дальше, крыло не подходит по такой простой причине Потому что вот это перо левое, то перо правое так как здесь установлены такие приколюхи, и они разные. И просто тупо их менять местами. Потом это все обратно собирается. Делов не так много, но это так муторно. Дальше, по поводу заднего маятника. Я здесь что-то пытался собрать. Такая. Должно вроде подойти, но она настолько дубовая, что лучше, конечно, снять задний маятник и нормально уже привернуть. Нормально на много болтов. Дальше что по двигателю? Вроде бы все нормально. Оставилось только карбы опять заново. Блядь, манифолды новые купить. Потому что они даже не такие. Они просто дубовые в клочья. Прибрав винку туда-сюда заново, оказалось все ништяки, все ровно, все нормально. Друзья, теперь уже десятый день ремонта моего мотоцикла. Я, в общем, сейчас снял консоль и решил сделать слайдер, так как здесь у меня уже неплохо. так Как видите, уже цепь начала пилить, видать, давно этого не было, слайдера. И как бы слайдер по цель. На него стоит где-то порядка двух с половиной тысяч. Делаем все как у Палыча, все из говно и палок из подручных средств. А что именно я делаю? Короче рассказываю. Вот эта штука называется склизы. Из-под бурана, знаете где вот эти поворотные рули? Вот. И там пластмаска. Тут, короче, меняли склизы на, на снегоходе, я такой посмотрел. Если они по асфальту, по всей этой херне, то цепь она точно очень будет долго сжирать. И причем тут еще есть а, такие как бы направляйки под, реально под цепь, вообще четко. Сейчас я просверливаю отверстия в них и креплю, потом вот эти вот штуки так подрезаю слегонца, болгарышкой или еще чем-либо. И все будет у меня вообще прям как заводской И еще даже круче, чем заводской э, слайдер По поводу колодок Решил я прокачать тормоза передние. Все вроде там э, Жидкость есть, но у меня потекла Машинка Так как я хрен знает, что с ней Но надо эти манжеты менять Потому что им по ходу кран ты пришел и когда нажимаешь оно выдавливается в сторону ручки машинка новая стоит где-то порядка четырех с половиной тысяч это такое не так как у все японский мотоцикл собирается очень бюджетно поэтому или аналоги какие-то я заменяю, или еще что-либо вот как на подобие этого слайдера сейчас я его сделаю и покажу как это все вообще чик чик работает Сделал вот такую вот штуки ренцию под э, цепь. Ну, как бы выглядит хреново, но работать будет 100 баллов. Not bad, not bad. Смазал здесь натяжитель вот этот э -э, эллипсообразный или как он там. Тот ключ, который мне прислали за 450 рублей, самый стрёмный. Я его доработал. Теперь, чего он подходит нормально. Можно будет натягивать. Его уже ключом. Да, кстати, тут еще надо чуть-чуть доработать. И будет тип-топ. Сейчас устанавливаю маятник туда и уже будет тип-топ. Все все должно работать. Так, десятый, наверное, день уже того, что я делаю мотоцикл. Я переделал, как вы поняли, маятник задний. Полностью тут разобрал все. Сделал тип такого вот, слайдера. Подцепь. Сейчас все заездить. Ничего не за не задевает все хорошо, цепь она чуть-чуть конечно подрастянута, но бог с ней Ту, которую я хотел поставить, она еще в убитии состоянии. Там сорвал резьбу под выхлопным коллектором. Нарезал новую, поставил кольца, которые Марк вообще не ставил кольца. Поэтому оттуда и шел дым, валил. Дальше что, перебрал маятник, подтянул. Маятник был не затянутый, он болтался из-за этого. Колесо здесь э, смазал, потому что Марк ничего не смазывал вообще. Теперь цепь, если натянуть, она будет без усилий легко и просто натягиваться. Поменял также колодки тормозные. Сейчас едут новые манифорки. Буду, как приеду, то буду ставить. И уже буду заводить его и регулировать. Также сломал тут ручку. Он, ну, хотел поправить и в итоге сломал. Здесь тоже будет все ручки. Все будет хорошо, все будет. Но не скоро. Пока что все дело встало из-за запчастей. Сейчас я буду делать квадрат. Надо снять головку и там шлифануть. Так что пока что байк тормозится, как я его сделаю. Так и будет. Наверное, на этом пока что все. Так что, если вам нравятся мои видосы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, включайте колокольчик и до новых встреч! Будут скоро новые видосы. Всем пока!